Всем привет! В этом видео я расскажу вам о своем заказе из каталога номер 8. Смотрите, какой он у меня получился красочный и как никогда в нем много аксессуаров. Ну, не удержалась. Расскажу бы подробнее, да, что я заказала. Естественно, это, как обычно обычная продукция Wellness, женские и мужские витамины. Wellness Pack по подписке у меня идут непрерывно, не каждый каталог добавляется автоматически, и каждый четвертый продукт я получаю в подарок. Здесь у меня, как вы видите, две упаковки женских витаминов, потому что, может быть, если вы смотрели мои предыдущие видео, да, я рассказывала, что во время беременности был у меня низкий гемоглобин в начале, и вместо препаратов железа просто стала принимать по две упаковочки Волнаспека, точнее по две по пакетика Волнаспека за раз. То есть обычно мы принимаем по одному пакетику да, в день, а я просто стала принимать два у меня все анализы пришли в норму, и сейчас я уже, когда кормлю грудью, пока еще пью по два пакетика. Ну, и эта упаковка мужу. Также в каталоге идет акция на такую классную бутылочку. Обратите внимание, при заказе любого продукта Wellness можно заказать по 99 рублей. По нашей цене 79 рублей выходит вот такую классную бутылочку. Очень удобно брать с собой дорогу, если вы на велосипеде, например, едете. да, гуляете даже вот с коляской, например, удобно положить специальное отверстие или вот зацепить, да, куда-то, ну, классно. Так, здесь у нас 500 миллилитров вот отметочка есть. Также у меня из продуктов Wellness это детская омега, я ее пью сама, так как у нас... Детская омега в жидком виде, в ней содержится больше рыбьего жира, поэтому я дополнительно пью еще по ложечке детской омеги в день. А здесь у меня в моем заказе еще есть, ну, естественно, это новинка, которую мы очень долго ждали, это средство с маслом чайного дерева. Вообще супер универсальное средство для всего практически, да, спектр применения огромный начиная от укусов комаров, ожогов, порезов, ран различных, да, вплоть до у кого есть перхоть, да, можно добавлять несколько капель в шампунь ваш, и со временем перхость исчезает. То есть вообще универсальное средство, даже если болит горло, болит зуб, добавляете в водичку, полоскаете, и все проходит. Вообще суперское средство, антибактериальное, обалденное. Оно должно быть просто в аптечке в каждом доме. Также у меня здесь моя любимая умывашка с средством масла чайного дерева тоже. Ее обожаю, всегда беру. В принципе, никогда не заканчивается. Когда она со скидкой идет, я всегда заказываю. И теперь уже пошли аксессуары. Это вот у меня наборчик по акции «Твой заказ, твоя скидка». Я заказала со скидкой 75%. Вышло у меня всего за 310 рублей, по-моему. Это детский термос. Тут около 300 с чем-то миллилитров вмещается. И вот такой вот ланчбокс, да, по-моему, или как он там, контейнер называется. Очень удобно складывается, это очень качественный силикон. Вот так вот складывается, место при хранении не занимает практически, да. Можно мыть в посудомоечной машине, можно подогревать в микроволновой печи, хранить в морозилке, в холодильнике. Здесь есть такой клапан для микроволновки специальный, чтобы, если вы будете подогревать например да приоткрыть немножечко и если хранить будете в нем например овощи тоже когда плоденек ложите закрываете открываете клапан и вот здесь вот такие классные застежки то есть ну вообще герметично очень закрывается вот такая классная акция была и классные подарочки я получила то есть наши акции всегда в них участвуем получаем суперские подарки по классным скидкам да и еще не удержалась в каталоге заказала вот такой вот детский ланчбокс он в принципе мне самой пригодится сейчас лето на природу ездить сюда можно положить какие-то бутреброды ягоды орешки да вот такой вот разделитель который можно вытащить можно поставить вместе можно вытащить да сюда что-то одно сюда что-то другое положить хорошо закрывается вот так вот на застежку защелкивается очень удобно брать с собой на природу и я еще выписала вот такую вот футболочку, она идет во вставке к каталогу, в серединке каталога есть небольшая вкладочка. да При заказе на 500 рублей из основного каталога можно заказать вот из этой вкладки. Также оттуда же идет такая вот пижамка. Ну, подробнее расскажу, да что это такое вообще, для чего это надо. Это для девочек, там, по-моему, еще для, маль... для мальчика есть футболочка. В принципе, мне кажется, она для любого. Для девочки, для мальчика такая расцветка универсальная. Да? Материал у нее, как у купальника. То есть, это футболка для купания. Она называется солнцезащитная футболка. Вообще, вот, обратите внимание, да, родители, на такую футболочку. Потому что сейчас все поедут на море летом. Да, кто пойдет на речку загорать, купаться. Дети у нас, как обычно, маленькие загорают. Они просто в трусиках купаются, да, и целый день находятся на солнце. Ну, и даже если, например, одевают какую-то футболку, у них там шея обгорает. Вот эта футболка, она специальная для того, чтобы в ней можно и купаться, да, то есть солнце не будет сильно печь ребенку тело, то есть обгорать он не будет. И вот этот материал защита имеет 40% от ультрафиолетовых лучей. То есть вообще классная штука, мне так понравилась. И только когда я ее получила, я поняла, в чем смысл этой футболки. <laughs> я, если честно, думала, что это будет обычная футболочка. Думаю, ну ладно, как сынок подрастет, ему пусть будет на вырос. да, но На следующий год, думаю, уже будет. Хоть написано там 24 года, но зависит, конечно, от э, того, какой у вас малыш. да. Вот обратите внимание, вообще классная штука. Мне Я прям жалею, что я одну взяла. Мне кажется, надо еще <связать> брать. И на подарок можно подарить. Да, вот, естественно, чтобы у деток не обгорали ни плечи, ни животик, да, ни спина. Купаться можно спокойно в ней, она быстро будет сохнуть. Ну и, соответственно, никаких ожогов. Вот такая вот еще <связать> пижамка. Я специально разложила, чтобы вы увидели примерно размер. да. Вот такая вот она чистый хлопок, очень качественно вообще все сшито, шовчики все ровненькие я прям ну, просто обалдела от качества ну, я знаю, что у нас всегда качественные такие штучки бывают да? но очень приятный на тело материал легенькая такая, простая ну вообще, мне очень понравилось поэтому она тоже идет во вкладыше при заказе на 500 рублей из обычного каталога можно приобрести там ну, вообще по распродажной цене ну вот и все, у меня еще в заказе правда был набор Blue Wonders, вот такой вот из каталога да, за 599 рублей заказывал. но я его оставила в офисе, потому что у меня сейчас на данный момент туалетных водичек много стоит в ванной комнате и не успеваю пока всеми ими пользоваться гелей и кремов тоже хватает, но по такой цене я просто не могла себе не взять вот и с учетом всего этого у меня получился заказик на 201 балл. Ой, я же вам не все показала, слушайте, я же вам еще пилочку вот такую не показала для ног. Она двухсторонняя, с одной стороны такая более грубая, с другой а, маленько помягче. Мне нравятся наши пилочки. И вот такая вот еще мочалка-варежка обезьянка, это тоже для малышей, тоже для этот вкладыша в каталоге. Одевается вот так вот на руку, она очень мягенькая такая, ну как раз вот для малышей до года, и ну чуть старше, наверное, да, чтобы им было интересно купаться. Вот такая вот штучка. Так, заказ у меня получился на 201 балл. А, сумма заказов без скидки составила 8596 рублей, скидка моя 5157 рублей. Итого к оплате я заплачу всего 3439 рублей. Классно? То есть больше чем 60% я экономлю. Ну вот на этом и все. Наверное заканчиваю. Да? Если у вас остались какие-то вопросы по моему заказу, пишите в комментариях, я отвечу. Если вам понравилось это видео, ставьте большой палец вверх задавайте свои вопросы, подписывайтесь на мой канал. Всем желаю отличного каталога номер 8, классных заказов, побольше клиентов и вообще приятных моментов, когда вы будете открывать свои заказы. Ждем ваших видео и фотоотзывов. Всем пока-пока! Еще самое главное это я не сказала. Каталог номер 9, да, я уже получила новинка, там вообще суперские скидки, летом всегда классные распродажные каталоги, но здесь вообще просто супер, практически на все скидка 60%. И еще, что мне очень понравилось, у нас теперь будет новый каталог, объединенный каталог Новый no плюс Wellness. Вот такой вот толстенький, почти 50-листовый каталог, тут 49 страниц, 48 и здесь будет объединена тема здорового образа жизни, wellness, да, информация по продуктам, какие-то советы, рекомендации, отзывы, истории и плюс полностью вся серия New Age. По категориям разбитая полностью, то есть описание очень-очень подробное. Вот мне очень понравился такой каталожик. Вы его тоже получите вместе с заказиком ознакомьтесь сниматься, рекомендуйте своим клиентам ну все теперь на этом точно все прощаюсь пока пока